Всем привет! Сегодня 4 февраля, значит, прошло два дня от старта проекта без админа. Посмотрим на плюсы, на минусы, что к чему. Ну, что сказать, то у меня 67 рефералов, из них активировались только два. Какая-то очень... Как бы сказать, неактивный народ у нас в этом мире. На твой телефон пришло новое сообщение. Вот. Посмотри, вдруг так что-то важное. У меня, значит, открыто. Что-то тут нет. Ага. Три площадки. Первая площадка. Раз, первая площадка, вторая, два, они закрыты, вторая площадка, одна закрылась, вторая даже не началась еще, при такой активности это естественно. Третья площадка, один товарищ активировался. Ну что сказать деньги поступают на кошелек моментально вот мы видим транзакции это транзакции где я активировал свои площадки вот видно мой логин матрикс 2 плац1 это транзакции входящие от рефералов реферал Логин реферала. Он покупал третью матрицу. Тоже вот пополнение. Вот с реферала Победа. Вторую матрицу покупал. Платежи поступают моментально через транзитный кошелек. Потому что иначе бы все длилось бы долго и упорно. Все платежи. Все работает мгновенно, просто народ чего-то не знаю спит, чему-то чего-то боится. Хотя 5 долларов это не такая уж сумма, <coughs>, о которой надо было бы бояться. А ну что касается минусов, то вот статистика минусов. У нас вот куча рефералов, которые не активировались. Но я думаю, тут в большинстве виноваты такие люди, как вот тут в Ютубе появился новый видеоролик, типа на разводы и обман. Человек даже не разобрался, что почем. И сам не хам, и другому не дам. Комментировать его видео тоже нельзя, значит, он считает, что его мнение единственное правильное. Ну, если люди будут смотреть такие видео, то, конечно, ничего ни у кого не получится. Поэтому смотрите, думайте сами, не ведитесь на такие вот леваки, И я думаю, если сайт переведут на английский язык, в мире 8 миллиардов людей, из них половина дееспособные, значится прибыль тут может быть безумная, если мы сами будем друг друга поддерживать. В принципе добавить тут наверное нечего. всему этому сайт работает нормально просто вот люди смотрят негативные видео и не хотят ни себе ни людям вот такие у нас люди ну, на этом пока все работает если сами будем работать то все остальное превосходно просто пуля летает всего доброго удачи заходим работаем